Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу поговорить на одну такую тему: кнопки, кнопки у фрезерных станков. Здесь у меня на старой Сакуме есть вот такая кнопка тумблер. оп оп На Маките есть у меня обычная кнопка, ну правда без блокиратора. Вот. Есть на Деветехе, идем к ней стоит кнопка с блокиратором, ну я стянул ее стяжкой, чтобы, э, как говорится, постоянно она была заблокирована, подсоединил в розетку, розетку подсоединил кнопки, вот, и с помощью кнопки запускаю. Это на будущее вам рассказываю для чего, для того, что какие плюсы минусы вот таких розеток, да, то есть кнопок, извиняюсь. Вот здесь стоит тумблер. Давайте плюсы. Плюс какой? Самый главный для меня плюс в том, что когда я включил для выборки фона резьбы, вот я на данный момент сейчас выбираю э, поля для резьбы. Вот. И объемы, чтобы вы понимали, большие. Целыми квадратными метрами. Вот, Давайте я вам покажу, сколько филенок у меня нужно. Уже выбрал я, вот видите. Здесь 5 вот таких больших филенок я уже выфрезеровал. У меня целый стос маленьких филенок. Всяких поперечин. но вот там тоже на поперечинах будут щиты еще. В общем-то, фрезеровки вот такой для выборки фона у меня очень много. И большой плюс в этом тумблере, что когда я включил, и две руки у меня чисто направляет сам фрезер. Таким образом я распределяю всю нагрузку на обе руки. В то же самом случае получается на этом фрезере, когда я работаю, мне нужно постоянно держать пальцем вот эту кнопку. Я устаю, моя Правая рука, мой средний, как говорится, палец, потому что в не могу, он устает. И левой рукой я начинаю контролировать полностью фрезер. Правая рука у меня больше силы уходит на держание кнопки. Я отфрезеровал от больших 5 филенок в тот час, когда вот этим фрезером мог отфрезеровать больше. Вот И я устал, понимаете, вот держать вот эту кнопку я устал вот ну плюс как бы еще один что можно ее поставить сразу в стол и работать включен без как говорится сразу вот включил выключил не нужно там какие-то дополнительные кнопки ставить пуска вот но минус один вот вы все смотрите на него и думаете почему он перебинтован да Минус один в том, что когда я ее включал в сеть, я нечаянно включил кнопку, этот тумблер на пуск. И здесь нету плавного запуска, он запустился, стоял, лежал на краю стола и упал. Упал, разбил эту заднюю часть и этим образом вот здесь, чтобы немножко повернуть, давайте вам покажу. Вот здесь, вот этой части появился лифт. Вот. Когда мы его ставим, он шатается довольно неплохо уже. Но это не беда, с, с, с этой проблемой я справлюсь, ее решить можно. Вот. Так что вот какие минусы в том, что когда можно еще регулировать глубину, можно при отпуске направляющих... Можно задеть тоже вот эту кнопку. Вот в общем-то два минуса, два плюса получается. Но большой плюс именно в том, что при больших работах я, э, я не устаю одной рукой. Я распределяю нагрузку на обе руки. У меня был выбор купить вот этот фрезер, либо купить похожий как на этот фрезер фирмы бывшей МакТек, но сейчас МакИТа. МакИТа МакТек тоже красное она производство. Вот. Но там опять меня застремало с тумблером. Вот там тумблер стоит и это Сакума аналог вот этого МакТека. Тот, что там стоит. Только он еще дешевле, чем сам МакТек. И эта Сакума отработала у меня полтора года. Вот. Не буду уже брать на себя ответственность, говорить, что это хороший станок. Для меня он хороший станок, для вас не знаю. Я вам его рекомендировать не буду. Мне он понравился за его бюджетность, за его работу. У него до сих пор нет вибрации. Я могу поставить на заднюю часть, включить, и он у меня не будет прыгать ни, ничего. Соответственно, и этот снова, новый станок, он тоже вибрации такой... Большой нету, но она ощущается. Я поработал им, и у меня немножко терплота появилась. Может это из-за того, что я держу постоянно кнопку. Вот. Ну и эта кнопка плюсы-минусы, что в нужный момент можно включить, не нужно искать, где включить-выключить сам станок. Вот. Ну, если честно мне вот этот с тумблером больше подходит чем вот без тумблера возможно на такой станок макитовский лучше поставили тумблер но это как кому друзья не в каждой ситуации как и я находятся все мастера потому что у каждого разная работа и, и как говорится разные подходы к инструменту вот, и я просто как бы предлагаю, возможно, производитель услышит мой ролик и что-нибудь придумает, что-нибудь такое шикарное. Возможно, блокиратор, да, там, можно который включать, постоянно регулировать пальцем, но как на дрели, да, там, на какие, что можно заблокировать, и она будет сама крутиться. Как бы его и, и вот так можно сделать, как... Вот, возможно, ну, что-нибудь вот такого такого именно рода. Вот, я даже не знаю, потому что иногда при больших таких объемных работах рука, палец устает уже держать вот эту кнопку. Вот, сегодня вот поработал, вот у меня, можно сказать, этот станок на обкатке. Он как бы в бой идет... Молодой, так что об, обкатываю этот станок. И сегодня я им поработал пол, полтора часа, я устал. Больше, чем на вот, именно вот этом. И виной это просто вот эта кнопка. У меня правая рука больше устает, чем левая. Раньше у меня такого не было. Если устал, значит устали обе руки. Потому что постоянно контролирую фрезер двумя руками. А здесь я контролирую одной рукой кнопку, а второй постоянно направляю фрезер в ту сторону, которую мне нужно. Вот. Так что я даже не могу сказать, какая кнопка, например, хуже, но скажу сразу, что для меня, например, вот эта кнопка лучше тумблером сделана, сделана в больших оборотах. И теперь я уже немножко жалею, что я не купил вот тот, тот красный фрезер, Макиты, что я хотел, вот большой. Ну, ничего, возможно, в будущем я все-таки его куплю. Вот. Так что, не знаю, друзья, пишите в комментариях, какая кнопка больше Вам удобнее, больше вам нравится. Вот. Ну, в принципе, судить мне не. Ну, как бы жаловаться не на чью, оба инструмента хороши вот так что работать можно но у меня все друзья всем пока до новых встреч